вас водолейчики сегодня мы будем смотреть что будет происходить в вашей жизни какие аспекты будут наиболее актуальны в период со 2 по 26 июня включительно именно в это время венера будет двигаться по вашему шестому дому работы и здоровья сейчас я ее отмечу вот она, эта Венера, будет здесь проходить. И будет периодически образовывать благоприятные аспекты к вашему дому денег. Ура! Наконец-то вам повезет с финансами, если у кого были какие-то проблемы. Ну, чем, в принципе, вы войдете в этот месяц? Конечно же, еще будет действовать коридор затмений, который закончится 10 июня. Я по поводу прошлых затмений делала отдельное видео если вам интересно можете его посмотреть какие для кого последствия он может принести также еще с 30 мая меркурий стал ретроградным и он двигаться по вашему дому любви будет двигаться до 23 июня значит до 23 июня для вас будут актуальны темы любовных взаимоотношений каких-то старых вопросов вязанных с разрешением запутанных ситуаций. Может быть, что-то будете доделывать по делам хобби. Возможно, вернетесь к каким-то своим старым увлечениям. И, конечно же, это период который говорит о том, что пока в новые отношения вступать до 23 числа нежелательно. Иначе они все равно будут недолговечными или не совсем серьезными. Ну, давайте пройдемся по периоду. Сама по себе Венера, она в раке чувствует себя очень, знаете, как позаботливому очень чутко, внимательно и конечно же, проходя по вашему дому работы, можно говорить о том что вам будет скорее всего комфортно находиться на своем рабочем месте со своими сослуживцами плюс это еще и благоприятные аспекты для здоровья, может быть кто-то захочет сделать какие-то вложения в свое здоровье кто-то станет следить за ним наиболее пристально, откажется например от вредных привычек со 2 по, 17, по 7 число, со 2 по 7 июня Венера будет образовывать благоприятный аспект к Юпитеру в доме денег. Это период получения каких-либо финансов. Это период улучшения состояния здоровья. Как раз вот от тех привычных рутинных дел, которыми вы занимаетесь. Плюс будет еще один благоприятный период, когда одно действие усилится другим. Это с 12. Это с 17 по 22 июня. Обязательно запишите себе эти даты. Что-то на них планируйте. Очень благоприятные ситуации будут складываться. Я думаю, что как минимум финансово вас эти периоды порадуют. Дальше. С 11 числа Марс перейдет в вашу зоны партнерства зону партнерства вероятнее всего что э, как-то наверное обострятся вопросы связанные с вашими партнерами может быть учитывая что это все-таки марс это планета активности кто-то будет на вас давить давай я делай делаю то давай я делай это будет излишне требователем по отношению к вам с 20 по 24 венера образует напряженный успех, аспект к плутону в двенадцатом доме то есть это будет связка 6 12 дома дом работы дом здоровья и где знаете какие-то ваши тайные еще дела могут быть задействованы что-то неофициальное так вот важно в этот период направить свои усилия в конструктивное русло на достижение целей очень важно в этот период не упустить возможности. Если будут какие-то нюансы по здоровью, то очень важно уделить этой теме внимания. Еще с 12 по 15 июня Венера будет образовывать благоприятный аспект к теме вашего дома, семьи, недвижимости. Здесь вероятны какие-то новые обновления, какие-то приятные события. Может быть, кто-то из вас решит сделать обновление в своем доме, в своей семье. Может быть, это будут вложения для своей семьи. А также, может быть, приобретение. Но все-таки до 23-го нежелательно приобретать. Ну и, в принципе, начинать что-то новое. Иначе процесс может притормозиться и впоследствии затратите. На это значительно больше времени, чем рассчитываете. Еще, кстати, для вас этот период благоприятен. В принципе, июнь благоприятен для зачатия. Тоже имейте это в виду, кому это интересно. Ну что ж, после 23 июня Меркурий выйдет из вашего дома любовных взаимоотношений. Думаю, что вы уже со всеми делами своими разберетесь и ну, все, что касается любви, хобби, развлечений, наконец-то пойдет вперед. И по этим темам уже можно начинать что-то новое. Ну, например, знакомиться с новыми людьми. Для людей творческих профессий начинать какие-то ну, новые проекты. Это будет благоприятное время для любых начинаний. Ну что ж, по астрологии мы с вами закончили. Но сейчас мы посмотрим, что вам подскажет Таро по основным сферам. этот раз я рассмотрю только лишь три вопроса. Первое – это что вас ожидает в работе. Второе – что вас ожидает в любовных взаимоотношениях. И третье – основной совет на ближайший период. Итак, по работе. Карта Умеренность. Значит, все идет своим чередом. Все двигается по плану, но в какой-то момент нужно будет набрать скорость. При этом возникнет при этом очень большая необходимость двигаться быстро, двигаться вперед, иначе можете что-то потерять или в чем-то застрять. Постарайтесь не пасти задних, как говорится возможен даже еще здесь и переход на новое место при определенном усилии с вашей стороны после 23 числа далее по любовной тематике шестерочка кубков видите тут стоит девушка с любопытством рассматривает кто тут этот Носорог или бегемот, не знаю. Здесь она смотрит назад, смотрит в прошлое. Это указание на то, что ваш взгляд будет направлен в прошлое, в прошлые взаимоотношения, в те взаимоотношения, которые вас когда-то очень сильно радовали. То есть милые сердцу. Это может быть встреча с теми людьми, которых вы давно не видели. Это может быть возобновление взаимоотношений со своими старыми любимыми, прошлыми, бывшими любимыми. Здесь идет по карте мир, знаете, разрешение каких-то сложных ситуаций и выход на новый уровень, по тузу мечей. Как будто бы приходит понимание, что нужно делать дальше и как нужно двигаться. Еще и здесь, возможно, ну, например, для мужчин знакомство с некой такой барышни Но ну, здесь она больше похожа на воздушную стихию, которая относится к весам, близнецам или к водолеям, так же, как и вы. Также это может быть путешествие совместное с человеком, которого вы давно и хорошо знаете. Теперь по основному совету. По сочетанию карт, я думаю, что вы будете себя чувствовать очень хорошо, радостно и умиротворенно в ближайший период. Вы будете чувствовать, что у вас все под контролем что вы прекрасно владеете ситуацией, и по карте «Новое видение» вполне возможно, что вы увидите, посмотрите на что-то старое новыми, новым взглядом, другим взглядом, и увидите для себя в старым какие-то новые возможности. Чем для вас закончится этот период? То с радуги. То есть какие-то очень приятные новые начинания, будет что-то, что вас порадует. Ну что ж, я надеюсь, что мой прогноз на сегодня был для вас интересен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И до встречи в следующем периоде.